1 мая всем добрый день тема подсадка маток-одиночек слабые отводки мы уже знаем как подсоединять весной сразу после облета но бывает, бывает возможность подсадить маток-одиночек есть сейчас хорошая тема практически обкатали технологию сохранности большого количества маток на протяжении всей зимы до весны и есть тема двухматочного развития значит они должны хорошо сработать в такой практический симбиоз есть плодные матки есть где их реализовать первую партию я вот недавно получил Неудачно, я говорил об этом, застыли матки, потому что мало было сопровождения, всего по 5 пчел в клеточках, этого недостаточно, тем более пчела была старая, она погибла и конечно же погибли матки. Вторая партия пришла маток, тоже пчеловодов семьи серьезно послабли маток, жалко уничтожать было, прислали и вот вторую партию маток я сразу же определил отводки, Сформировал отводки быстро, потому что тоже пчела, вижу, в клеточках начала отходить. Но благо было много пчелы. В пересылочной клеточке. Сразу сформировал отводки на двух рамках и поставил клеточки. Клеточки поставил на верхние бруски. То есть в отводке. Вот эти еще партии у меня осталось. Вот-вот как сверху определил клеточки. Ну, я их сейчас убрал, но так, чтобы было понятно. Всего две рамки. И под утеплением положил клеточки. На ночь. Конечно же, пчела. Еще я не выдержал этого, этой процедуры дождаться сиротения, потому что ночи обещали быть прохладными прохладными, но не холодными, настолько, сколько было на самом деле получилось. Короче говоря, утром просыпаюсь, минус пять. Ну, мое состояние понятно. Биом к ульям, и предчувствие оправдалось. Вся пчела бросила клеточки. Опустилась вниз, там тепло к основной семье, прижалась к пленке. А клеточки все на верхних брусках были брошены. Конечно же, закоченела пчела в клеточках, сама матка скрюченная. Ну, жизнеспособностью в перспективе такой, такой вид... Какой имели пчелы и матка, не назовешь. Ну, я их открыл клеточки, бросил вниз в гущу пчелы этого отводка и на этом подсадка закончилась. Через сутки смотрю, делаю контроль. Зная, что есть тема о реанимации весной семей, которые застывают от голода, вернее от холода по причине голода. Мало ли, может как-то сработало и в этой ситуации. Поднимаю рамки, матки живы. Все 10 маток, все живы. Ну и теперь вопрос, а будут ли они сеять? Вот они, клеточки, и там вот по всей пасеке видно, там где пленки, там еще матки. Вечером отвернул уголки. Так вот, во второй вопрос, а будут ли матки сеять? Отвернул, поднял, дал выдержку где-то дня два. Открыл литки верхние, а до этого они были закрыты, чтобы было больше пчелы. И обогревали клеточку. Ну, не спасло. Все равно пчела ушла вниз. Ну, как бы там ни было, второй этап все. Матки живы. Выпустил. А, через два дня смотрю, начали сеять. Поднимаю снизу от основной семьи рамки с расплодом открытым и одну печатную для того, чтобы сразу же было кому кормить. Ну и покажу одну семейку, как это выглядит. Как это выглядит на самом деле. Вопрос остался, сможет ли матка, как репродуктивный орган, как ее яичники пострадали и насколько, сможет ли она теперь, быть полноценным наследием то есть пчела которая от нее получится сможет ли быть полноценной ну и сама будет ли она в дальнейшем так ну открытый расход я брал такой комбинированный вот она сама матка, видно, да? Вот бедная прошла Крым и Рим в этом, в морозильной камере. Ну, значит, не все мы знаем еще. Так и покажу тоже, насколько отворачивается уголок. И почему я видно, да? Вот такая щель делается вечером. Почему я сторонник присоединения через пленку, а не через газету. Раньше тоже через газету объединял. Давно лет 30. Назад была эта тема, у меня двухматочная дома. Но пленка, газета не всегда получалась. Так, что пчелы объединялись по темноте, потому что темнота оказалась очень важным фактором примирения. Отсутствовала агрессия, отсутствовала активность летная, значит, деятельность охраны была на минимуме. Ну и, соответственно, они хорошо объединялись. Через газету не всегда такое получается. Бывает, делаешь отверстия даже на упреждение. Ну то есть помогаешь пчеле. И сироп туда капаешь, чтобы быстрее прогрызли. Но на ночь это не получается сделать днем. А днем, если включится, то есть удастся им быстро проникнуть враждебное пока отделение и если происходит ужаление пчела пчелой то включается повышенная агрессия по отношению друг к другу и соответственно пошли разборки и первые под раздачу попадает как правило матка поэтому удачнее я считаю вариант с пленкой тем через день все, матка работает, поднялась кормилица дополнительно. Если бы они ее уничтожили, нижнюю матку можно не контролировать, потому что весь контроль по верхней матке, я всегда говорю. Ну и вот такой вот удачный очередной эксперимент. На следующем этапе я планирую попробовать примирить также и маток, одиночек, плотных этого сезона если это удастся, значит на протяжении всего сезона можно будет всех свободных маток а очень часто бывает у пчеловода то не хватает тары, то семья не по силе для отводка еще слабоватая а вот в пару подсадить к ней матку и поделиться обслуживающим персоналом пчевой это будет намного удачнее ну и сам факт двухматочного конечно, там и селекция естественного двора сработает выберут лучшую и я буду считать, что если получится молодых маток подсадить, значит тема двухматочного развития в целом будет полностью укомплектована это удачный технологический прием для и как маневр на все случаи жизни. Всего доброго, до свидания.